Иисус на идет, да сбудется реченная через пророка Исаю, который говорит, Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Евангелие от Матфея 8-17. Отчего так взволнован народ, и стремится к предутренней рани, кто там легкой походкой идет? То идет Иисус, Назарянин, и с надеждой слепой стал кричать, «Иисус, сын Давидов, помилуй!» Все его заставляли молчать, но он вновь умолял с той же силой, «Привели к Иисусу слепца, что ты хочешь?» спросил он слепого. «Одного лишь прошу отца, чтоб прозреть мне по милости Бога!» Не напрасно он у Богу кричал, «Милость Божья дается немерой!» «Так прозри!» Иисус отвечал, «Ты спасен, исцелен твоей верой!» И прозрел тот слепой и пошел за Иисусом по той же дороге, чтобы всем рассказать, как нашел Он спасенье в любящем Боге. Прокаженный колени склонив к Иисусу протягивал руки. Ты лишь можешь очистить меня и избавить от тягостной муки, Иисус милосердие к тому, не гнушался ужасной заразы. «Да, очистись!» — сказал он ему, и сошла с него тотчас проказа. К нему женщина с верой пришла, истомившись последней надежде, исцеление у Бога нашла, прикоснувшись к христовой одежде» приходящих к нему не лишал, дара, милости вечного Бога, мертвых силой любви воскрешал» обличая неправедных строго. «Не оставлю я вас никогда, — говорил Иисус человеком, — но я с вами прибуду всегда, во все дни, до скончания века. Все стою у двери и стучу. Кто услышит мой глаз, тем прибуду вечной правде его научу. Я войду». И вечерять с ним буду. Слышишь, стук у сердечных дверей, Друг, что тяжко и страшно изранен, О, открой же ему поскорей, То стучит Иисус Назарянин.